Химия, химия, вся макушка синяя. Та-дам! Всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch продолжает знакомить тебя с самыми новыми интересными игрушечками, которые вышли буквально только э, что. Одной из такой игр, конечно же, является Potion Craft или же Алхимик э, Симулятор, в который мы сегодня с тобой вместе поиграем. Ну а ты, конечно же, сделаешь для себя выводы, стоит ли тебе играть в эту игрушечку в 2021 году, или же можно с пользой потратить свое драгоценное время, играя в какие-нибудь другие игры, которых, на моем канале тоже достаточно большое количество. Ну что ж, приятного тебе просмотра, а мы, конечно же, начинаем! Ну и сразу же история начинается. Мы начинающий алхимик, страствующий по миру и ищущий свою э, судьбу. После долгого путешествия мы, наконец-таки, нашли место, где можно найти применение нашим э, навыкам. И мы попадаем, конечно же, в заброшенный э, дом. Вы нашли старый заброшенный дом на окраине города. Судя по тому, что в доме есть алхимическое оборудование, предыдущий владелец явно увлекался алхимией. Видимо, здесь когда-то жил какой-то колдун, но слой, слои пыли и состояние дома намекают, что здесь уже давно никто не живет. Открытие лавочки. Вы решили сделать из дома лавку зелий после нескольких дней уборки и подготовки. Лавка готова принять первых посетителей. Пора вспомнить навыки алхимии и начать совершенно новую жизнь в новом городе. Так, ну что ж, добавление ингредиентов в котел. Зелье готовятся из ингредиентов. Возьмите из инвентаря 2, 2 террарии и два водоцвета и киньте их в котел, чтобы перенести ингредиент перенести, да-да-да, зажмите к мышку и от... перетащите в сторону котла и отпустите. Обратите внимание на алхимическую карту на э, стене лаборатории, на ней отображается путь, который создают ингредиенты при э, последовательном добавлении. Так, ну что ж, давайте сразу же попробуем, я так понимаю, вот это у нас террария, вот это у нас водоцвет, добавляем в наш котелок, тадам, есть такое дело, и еще, наверное, надо добавить, да, бабамс. Так, и давайте чуть-чуть вот этого, чуть-чуть вот того, и посмотрим, что у нас сейчас получится. А, перемешивание. После добавления ингредиентов зелье нужно перемешивать. Перемешивая зелье, вы перемещаете иконку зелья по построенному ингредиентами пути. Я понял. Чтобы перемещать зелье, используйте ложку, зажмите мышку и мешайте до тех пор, пока иконка зелья на карте не достигнет нужной позиции. При перемещении иконка зелья собирает очки опыта. Собранный опыт приближает вас к повышению уровня, но не оказывает эффекта на текущее зелье. Ну что ж, давайте перемешаем. Вот таким вот образом влево-вправо мы болтаем. И наш с вами бутылечек движется к крестику сам. Так, новый уровень плюс одно очко таланта. Замечательно. Нагревание. Сейчас иконка зелья касается известного эффекта. Чтобы узнать, что это за эффект, вам нужно добавить его в текущее зелье. Для добавления эффекта в зелье нужно сильно нагреть воду в котле. Воспользуйтесь мехами, чтобы подуть на угли и разогреть котел до нужной температуры. Возьмите за мехи за ручку и продолжайте раздувать угли, пока не произойдет взрыв а, над котлом. Так, ну что ж, ну-ка давай-ка раскочегарим сейчас как следует, да, под котелком уголечки. Все, зелье завершено. Отлично, вы добавили новый, новый эффект к зелью, это лечение. Чтобы завершить приготовление зелья. Нажмите завершить а, зелье. Так, я так понимаю, здесь у нас значит следование камеры, слабое зелье лечение. Это, я так понимаю, ингредиенты, которые нам потребовались. Плюс вот эта вот иконка, я не знаю, что означает. Скорее всего, это водичка. А, тут у нас само зелье. Здесь сначала завершите обучение. Ага, я понял. Эти эффекты нам станут доступны только после того, когда мы завершим наше обучение в этом алхимическом симуляторе. Ну что ж, завершаем зелье и смотрим. Разламывание ингредиентов. ступкой и Важнейшие инструменты алхимика. С помощью ступки и пестика вы можете разламывать практически любые ингредиенты, чтобы раскрыть их потенциал. Это помогает создавать те же самые зелья с использованием меньшего количества ингредиентов. Попробуйте создать такое же зелье с использованием, с использованием всего одной террарии и одного водоцвета. Возьмите террарию из инвентаря, положите ее в ступку и растолчите с помощью пестика до состояния кашицы. Чем сильнее вы размалываете ингредиент, тем длиннее будет путь, который построил этот ингредиент при добавлении в котел. Так, ну что ж, давайте попробуем. Да, у нас уже вот я так понимаю наш инвентарь. Здесь есть одно зелье слабого лечения, и мы давайте сделаем сейчас еще одно зелье, положив в, в эту ступку вот эти вот а, листья непонятно а, чего. Ну и давайте поработаем немножечко вот этой вот штуковиной. Раз, раз, готово что ли или еще нет? Добавьте измельченную террарию в котел. Так, берем отсюда террарию и вот это все плюх в котел. да, Что, я мимо что кинул? Как так-то? Давай уже будем поточнее, брать. раз, два, три, бабамс, есть такое дело, а, наш с вами ингредиент находится в котле, полностью растолчите водоцвет с помощью ступки и а, пестика, так, водо... а, вот он у нас, водоцвет, это другой ингредиент, откуда они у меня берутся, я же ничего не собирал, ну, ладненько, это, я так понимаю, этап обучения у нас в игре, так, ну что ж, давайте попробуем водоцвет, сейчас перемешаем, раз, два, три, вы что, готово, что ли же, да, дав... давайте добавим тоже сюда же, в, бай... в наш котелок, бабамс, есть такое дело, теперь нужно перемешать зелье с помощью еще ложечки. Так, варись кашка, варись малашечка. Посмотрим, что у нас такого вкусненького получится. Что же мы сварим-то на бум? Так, Нагрейте зелья с помощью мехов. Так, поехали. Раздув, нападдув. Есть такое дело. Сохранение рецепта от зелья. Отлично! У вас получилось точно такое же зелье, что и в первый раз, но с использованием, с использованием в два раза меньшего количества ингредиентов. Зачастую первый рецепт зелья не самый оптимальный, и нужно экспериментировать для его усовершенствования. Если вы считаете, что у вас получилось хорошее зелье, вы можете сохранить его рецепт и в книгу рецептов. После этого вы сможете создавать такие же зелья нажатием одной кнопки. Запомните рецепт текущего зелья для этого нажмите на кнопку сохранить рецепт. Так, я так понимаю, вот здесь у нас в этой панельке, да, вот она кнопочка, сохраняем наш рецептик и он попадает вот сюда, вот в эту а, табличку, которая будет доступна после того, когда мы завершим наше обучение. Так, ну что ж, завершение зелья отлично, вы сохранили рецепт, теперь завершите приготовление зелья. Так, куда надо чего нажать? Я так понимаю, вот сюда надо нам нажать или что-то еще? Так, завершить. Да, завершаем приготовление зелья и перемещение между а, комнатами. Вы владелец лавки зелья и ваша задача не только варить зелья, но и продавать их клиентам. К вам придет клиент, идите на прилавок за прилавок. Для перемещения между комнатами используются кнопки навигации у краев комнаты а, клавиши в D или стрелки. Чтобы перейти на, за прилавок нажмите кнопку навигации слева, клавишу А или стрелочку а, влево. На самом деле все легко и просто. Переходим за прилавок а, предложение зелья на продажу. Каждый день к вам будут приходить люди со всего города, а иногда из других городов, чтобы купить какое-нибудь магическое зелье. Ваша задача варить подходящие зелья в лаборатории и продавать их посетителям. Посетителям многие многие зелья придется варить под конкретную задачу, но вы все равно лучше иметь в запасе пару-тройку самых популярных зелий на всякий случай. Если клиенту подходят зелья, это станет понятно по его а, реакции. То есть, либо он такой, фу, какой отстой, давай-ка деньги, денежки обратно, либо же, вау, круто, я к тебе еще зайду, да, и еще друзей приведу, да-да-да. Ну что ж, давайте-ка попробуем, а, продадим или впарим ли нашему клиенту какое-нибудь новое зелье. Добрый день, вчера на пирожке у друга я обжег себе язык, горячий похлебкой, теперь совсем не чувствую вкуса еды и напитков, а я пивовар и мне обязательно нужно следить за качеством своего своего продукта, а как ты тут следишь с таким-то языком, есть у тебя какое-нибудь целебное средство чтобы продолжать, а, чтобы предложить зелье, поставьте его а, на весы, так я понял вот отсюда мы значит берем, да у меня есть два зелья одинаковых а, но созданных из разного количества ингредиентов, да вот тут можно посмотреть в нижней вкладочке, давайте возьмем первое, которое мы с вами сделали, да и ставим на весы Тадамс. И что у нас получается? Он нам предлагает 10 э, монеточек, я так понимаю. Количество золота, которое вы получите от продажи зели указано на кнопке продать. Нажмите кнопку продать, чтобы продать зелье. Давайте продадим уже этому парню. Пускай идет, уже залечит свой э, язычочек. Ну что ж, поехали дальше новый покупатель у нас. Добро пожаловать в наш магазинчик алхимических всяких ништячков. Мой муж уже давно ходил какую какой-то хворой, а недавно ему стало совсем плохо. Теперь он лежит и не может встать. У него жар и лихорадка. У вас есть какое-нибудь лекарство для моего бедного а, мужа? Конечно же у меня есть лекарство для твоего бедного мужа. Давай-ка мы тебе продадим вот это вот лечебное а, пойло. Чтобы продать зелье дороже, вы сможете попробовать поторговаться. Успешный торг может сильно повлиять на цену зелья но неудачный торг наоборот понизить Чтобы начать торговаться нажмите на кнопочку Торговаться, ну что ж давайте поторгуемся С этой женщиной, так торг Нажимая на кнопку торг, когда стрелка Находится на золотых бонусах Чтобы улучшить условия сделки Попадание по бонусам пере Перевешивает весы в вашу пользу А промахи наоборот Также после начала торга весы будут Постепенно перевешивать Не в вашу пользу После сбора бонус уменьшается А по нему становится все сложнее попасть Поэтому не торгуйте слишком долго Чтобы завершить а, торг Зафиксировать условия сделки Попадите стрелки по одному а, из зеленых бонусов по бокам Ну что ж, давайте попробуем поторгуемся Так, тадамс. Ну-ка, как нам сделать торг? Давайте попробуем Раз, два, три Так, раз, два, три есть такое дело. Раз, два, три. Наша чаша перевешивает с большим таким... Оба, Ну что, 11, друзья мои. 11. Мы выторговали у нее еще один э, золотой. Я думаю, что это нормальный торг за такую стоимость. Да, мы целых 10% от стоимости выторговали, а это уже э, немаловажно. Так, ну что ж, поехали дальше. Продаем ей за 11. Точнее, впариваем. Держи, давай, не хворай. Нехватка подходящих зелий. Часто к вам будут приходить клиенты, для которых у вас нет готового зелья. В этом нет ничего страшного. Вы всегда можете вернуться в лабораторию и приготовить нужное зелье. Вы не ограничены по времени, так что можете сосредоточиться на рецепте. Клиент а, не уйдет. Замечательно. Ну что ж, давайте сходим в зачарованный сад, да, чтобы собрать ингредиенты для зелья. Сад находится справа от лаборатории. Здравствуйте, у меня в избе мыши, и это при том, что избеживает код. Но этот код просто лежит на шкафу и глядит, как мыши снуют туда-сюда. В общем, дайте мне с крысиным ядом, проще вытравить этих грызунов, чем ждать помощи от этого глупого э, кота. Кстати, у меня такой же точно был кот, который ни хренашечки мышей не ловил, а просто лизал свои э, места. Ну и, собственно говоря, э, все. Ну что ж, давайте-ка мы сходим в зачарованный сад и посмотрим, что у нас там есть интересного. Так, я так понимаю, мы в саду уже или еще нет? Еще, так понимаю, нет. Вот он, наш зачарованный сад. Сбор ингредиентов. Зачарованный сад один из главных источников ингредиентов для алхимика. Каждый день в саду будут вырастать новые ингредиенты. Не забывайте периодически их собирать Чтобы собрать ингредиенты, кликните по кусту Соберите одни, одну террарию и один огненный колокольчик Да, вот у нас террария, это я знаю И вот у нас новый ингредиент, это огненный колокольчик Ну и вернитесь в лабораторию, чтобы создать новое зелье Приготовление яда. Клиенту нужен яд, а значит нужно создать зелье с эффектом отравления. Большинство эффектов вам придется искать самостоятельно по всей карте, но из, своих, ну, из своей алхимической практики вы помните, что такое зелье должно делаться из одной террарии и одного огненного колокольчика. Хм, действительно, я помню это, что-то не припомню, но давайте попробуем, все-таки сделаем, как нам говорят. Приготовьте зелье отравления, попробуйте приготовить зелье сами, не забывайте использовать все доступное алхимическое оборудование, не бойтесь, если у вас что-то не получится. Вы всегда можете попробовать снова, нажав на кнопку верхней левой части окна. Так, ну что ж, давайте попробуем. Так, нам что надо сделать? Нам нужно террарию запихнуть в ступочку, да, с пестиком и попробовать ее взболтать. Есть такое дело. А теперь в котел. И дальше мы берем огненный колокольчик, тоже в ступочку. Давайте как следует перемелем это все. Да-да-да, навыки алхимика у нас просто-напросто в крови. Есть такое дело. Приготовьте зелье отравления. Так, ну что ж, и помешать осталось как следует. Все это дело мы взмешиваем до полу. Полной готовности, щепотку одного, щепотку другого и вуаля, друзья, наше зелье практически, а, оно не готово, потому что мы в меха-то не подули, давайте-ка раскочегарим его как следует, Та-дамс, друзья, есть такое дело, отравление открывается, совершенно новый эффект. А что нам можно сделать? Можно его сохранить, давайте, конечно же, сохраним вот сюда, вот мы его в нашу вкладочку и завершаем. Приготовление. Вернитесь за прилавок и продайте зелье а, посетителю. Так, ну что, что-то смотрю, женщина заждалась уже. Давайте-ка ей впарим уже это зелье и попробуем, конечно же, поторговаться. Ну-ка посмотрим, удастся ли нам выторговать у нее несколько еще монеточек. Так, торг. Поехали. Раз, два, три. Такая, знаете, мини-игра, которая вроде как Достаточно неплохо поддается, да, пока вот у нас а, эти иконки светятся большим. Да, как они, кстати, с каждым разом уменьшаются. Оп, оп, оп. Есть такое дело. Еще, еще, еще, еще, еще. И торг. Ну-ка, за сколько? 14, друзья. 20% почти что мы выторговали сейчас. Это очень-очень хорошо. Продаем, конечно же, за 14 монет и спальня. После того, как вашу лавку покидает последний посетитель, вы можете отдохнуть в своей спальне. Она находится над лабораторией. Идите в спальню, чтобы завершить э, день. Так, ну что ж, переходим в спальню. Так, а куда нажимать надо? Раз, два... три. Куда-куда? А, надо над лабораторией, друзья Если над, значит нам вверх та -дам! Завершение дня Чтобы завершить день, нажмите на кровать и подтвердите завершение а, дня Ну что ж, давайте, ребятки, передохнем чуть то я подустал уже, уж голова раскалывается Давайте до следующего а, дня И вот таким вот образом у нас в алхимик-симуляторе протекает а, день И начинается совершенно новый день, когда у нас конец обучения Отлично! Вы освежили свои знания алхимии и освоились с алхимическим оборудованием На чердаке рядом с вы нашли немного, немножко ингредиентов и ковша для воды. Теперь это ваша лавка зелий и вы решаете, что делать дальше. Встречайте клиентов, общайтесь, продавайте зелье, торгуйтесь. Не забывайте собирать ингредиенты в зачарованном саду и постепенно исследуйте карту. Удачки! Ну что ж, друзья, вот такой вот у нас алхимик-симулятор. Да-да-да, подвезли разработчики, да? Собственно говоря, этого чуда На первый взгляд, игрушечка достаточно бодренькая И достаточно а, интересно В нее а, играть Просто из-за того, что необычно она у нас выглядит Давайте-ка попробуем поиграть в нее Еще немножечко Так, Ну что ж, давайте идем дальше а, Попробуем сварить какое-нибудь а, новое а, зелье Кстати, зелье можно называть Например, барматуха Барматуха Назовем зелье И сейчас попытаемся а, сварить Так, куда же нам сварить? Давайте зайдем сначала в магазин Барматуха мы оставим. Так, сохранить рецепт не получается. Пойдемте-ка зайдем. О, у нас, значит, два новых посетителя. Цель достигнута плюс 25. У нас появился уровень. Алхимик, дай-ка мне что-нибудь целебное с надобья. Вчера ночью мне один разбойник пронзил стрелой плечо. Рана не очень серьезная, но мне хочется побыстрее вернуться в строй, а не валяться еще месяц на койке. Какой бравый, смотрите, вояка попался. Я повалялся вместо него на койке. Нахрен надо воевать. Так, ну что ж, давайте посмотрим. А что мы можем э, сделать? Завершить диалог, я так понимаю, этим самым мы просто-напросто пропустим этого клиента и перейдем к следующему. Нет, давайте-ка мы сейчас э, исполним его просьбу и попытаемся сделать э, то зелье, которое этот парень просит. Уровень второй, давайте посмотрим, что можно прокачать. Так... А, алхимическая карта, радиус видимости Мы, значит, здесь увеличиваем радиус а, Алхимическая практика а, Тут мы, значит, что-то тоже увеличиваем Торговля, конечно же вот, это, вот этот пунктик мне очень хорошо нравится Я, наверное, его сейчас и прокачаю Давайте-ка, цель достигнута Плюс 25, выучите новый а, талант Замечательно, торговлю, друзья, разовьем Будем подороже продавать Так, и все, у нас, я так понимаю, очки наши закончились Красненьким все светится Нам нужно еще следующий уровень Для того, чтобы это все дело разбортировалось да, вот столько у нас специальных навыков имеет наш персонаж, и их можно прокачивать по мере прохождения этой игрушечки. Так, ну что ж, давайте поехали дальше. Этому парню нужно целебное зелье. Ну, ведь мы все помним, как готовится целебное э, зелье. Для этого нам понадобится переместиться в нашу лабораторию, и давайте-ка попробуем э, террариус сначала. Измельчим, раз... Поместим ее в котелочек. Дальше нам нужно а, разместить вот сюда вот водоцвет. Также его давайте перемелем. И поместим в наш котелочек. Теперь у нас Михара с кочегарем. Да как следует. Что-то долго кочегарится. Смотри, раньше, по-моему, было лучше. Или все, у меня уже зелье-то готово. Или нет? Подождите-ка. Вроде бы все. А, мы же не перемешали еще. Да-да-да, раскочегарит-то я раскочегарил, но не перемешал. Так, и еще немножечко. Вот оно, наше зелье готово. Достигнута цель. И у нас новый третий а, уровень. Что мы прокачаем а следующим делом? Алхимическая практика. На алхимической карте появляется дополнительный бонус, дающий опыт при сборе зеленой зеленые книжки. Это бонусы появляются в случайных местах и обновляются каждый день. Шанс появления бонуса 10%. Торг. Торговля и торг. Вы лучше торгуетесь для получения больше, более высокой сделки Так, ну торговлю мы немножко развили, да У нас на 5% цены выгоднее стали Алхимическая практика Радиус повышает, радиус видимости на алхимической карте Что позволяет исследовать новые области быстрее Ну что ж, давайте мы, наверное, сейчас все-таки в торг все будем, да Чтобы у нас денежки побыстрее росли Ну а потом со временем будем прокачивать дополнительные навыки Мы же все-таки торгаш, как-никак Нам торговые навыки-то точно а, понадобятся Это что такое, не пойму Цель достигнута, плюс 100 Это у нас, значит, специальный курс в котором, я так понимаю, бесконечное количество воды. Ну что ж, завершаем зелье. Да, зелье готово. И давайте попробуем это. Ох, уже четвертый уровень, неужели? Ну что ж, теперь, я так понимаю, можно и радиус видимости немножечко увеличить. Есть такое дело. И пойдемте перейдем уже в наш а, магазинчик. Так, на держи-ка вот это вот зелье тебе. Я думаю, оно тебе а, поможет. И давайте поторгуемся с этим парнем. Так, так, так, секундочку. Торг. Раз, раз. Давайте-ка попробуем, попадаем в бонусы. Раз, раз, раз. Пока что вроде нормально все, так, чаша весов в нашу сторону, главное не промазывать, так, так, так, так, и продаем, за сколько мы продали ему? 12 всего лишь, по-моему 12 оно и стоило. Еще раз поторговаться нельзя, давайте продадим уже за 12, цель достигнута, добрый день, у нас в деревне беда, на пшеничных полях появились какие-то диковинные жуки, и они пожирают наш урожай, причем чертовски быстро, нужно, нужно срочно вытравить их всех, иначе не видать нам урожай, как своих а, ушей, я так понимаю, этому парню нужно тоже зелье. А, а я да, давайте попробуем, приготовим, что для этого нужно. Конечно же, огненный колокольчик нам, по-моему, нужен. Да, Так, а вот это что водоцвет. Да, огненный колокольчик нам нужен, и террария, я, я насколько помню. Давайте попробуем. Или давайте посмотрим вот сюда сначала. А, книга рецептов. Вот у нас есть слабое зелье отравления, оно делается из террарии, оно делается из огненного колокольчика, помешать, подуть, и нужна, конечно же, водичка. Да, вот тут, покликая по вкладочкам, мы найдем много чего интересного. Путь алхимика в этой вкладочке нам предоставляется, я так понимаю, всякие невыполненные или же выполненные квесты, которые нам нужно сделать, из-за которые нам дается дополнительный опыт. Я так понимаю, эту книжечку можно полистать, и тут у нас очень много глав, да, путь. Путей алхимика, по которым мы можем. Развиваться в процессе Да, кому интересно, ребятки, можете это все дело полистать Давайте заглянем в справочник Находится в разработке, да-да-да Напоминаю, что данная игрушечка, да, этот алхимик Симулятор находится еще э, на, В ранней стадии, в раннем доступе Да, и пока что не все функции, как видите Работают, но русский язык, как видим, есть И где-то я слышал даже, что эта игра От наших отечественных разработчиков Из Санкт-Петербурга Которые постарались, выпустили данный э, Шедевр, ну и поехали дальше Здесь на что такое? Легендарные рецепты Давайте посмотрим сюда, естественно, мы еще ничего не знаем, хотя вот тут что-то у нас отображается, здесь тоже что-то есть, если честно, ребятки, мало что пока понятно, но вот тут можно поклик... покликать и посмотреть, негредо какой-то, альбедо, а -ци -ци... ну, короче, странные названия, да-да-да, у нас алхимические здесь все, можно... Я так понимаю, будет найти в процессе Или же произвести улучшение лавки Мы можем также улучшение лавки прокачать да, Свою, свою лавочку улучшить Оно тоже находится у нас в разработке Ну и конечно же, настроечки Крафта. они нам сейчас ни к чему Давайте-ка завершим нашу а, миссию Мы хотели сделать зелье отравления Кидаем, значит, сюда «Раз» И давайте теперь вот этот вот огнецвет, или что он, огненный колокольчик, тоже его как следует мы сейчас разомнем. И закидываем в наш с вами котелочек, предварительно все дело раскочегарив и помешав, мы получаем желаемый результат. Есть такое дело, и делаем мы новое зелье. Ну, в принципе, мы это зелье уже делали, давайте попробуем его сейчас продать нашим посетителям. Так, ну что ж, могу предложить вам вот такое зелье, да, чтобы вытравить жуков. Давайте, конечно же, поторгуемся. Без торговли я как без э, рук. Так, так, так, так, так. Насколько же нам получится сейчас поднять цену? Ой, промазал один раз. Это очень плохо. Так, так, так. Блин, не во все попадаю. Кстати, если бы я был немножко половче... Ай-яй-яй-яй! Смотрите, что делается! Перевешивает чаша весов. Не в мою пользу. Вот сейчас хорошо пошла. Раз, раз. Все, ладно, 14, ладно, как есть, так есть, не будем сильно, как говорится, преувеличивать Продаем за 14 и клиент остается, остается доволен Сегодня на обед я ел одну необычную похлебку и теперь мне что-то не здоровится Ух, если бы у вас какая-нибудь микстура от несварения желудка Ох, больше никаких гастромических авантюр Что предложить зелье? Да, и тут нужно подумать, что мне надо э, сделать Так, давайте в первую вкладочку зайдем и, может быть, где-то какая-то подсказочка есть. Или мне нужно сейчас сделать какое-то новое совершенно зелье. Но подсказок никаких я в этом плане не вижу. Возможно, мне подойдет водоцвет, который можно будет сейчас перемешать. И мы, возможно, что-нибудь новое для себя откроем. Да, давайте добавим водоцвет сюда. И с чем же его можно перемешать? А если, давай, а если попробовать приготовить из водоцвета зелье? Сейчас мы экспериментируем, да, просто-напросто на наобум варим. Что у нас из этого получится? Мы простой водоцвет, ребятки, сейчас сделаем. И я так понимаю, у нас ни хренашечки ничего не получается. Возможно, к нему нужно добавить еще что-нибудь. К примеру, пускай это будет, так, так, так, ветроцвет мы сейчас сделали, да, ветроцвет добавили, давайте мы добавим сюда какой-нибудь а, огненный колокольчик, возможно, что-то у нас да получится, как говорится, долго будешь мучиться, что-то да получится, пошли мы немножко по другому пути, так, давайте-ка подбавим жарку, смотрите, вопросик появился, а это значит, что мы недалеко от нового рецепта, ну и что еще бы нам добавить, давайте попробуем добавим тогда мы... Какую-нибудь террарию, да, я так понимаю Сейчас мы, может быть, к чему-то и придем Продолжаем немножечко развиваться Да-да-да, новый уровень очка таланта Мы куда-то, короче, идем Что-то мы пытаемся варить Варить, но нихренашечки у нас не получается У нас как была вода так и осталась а, вода. Так, что мы еще не добавляли? Давайте зайдем тогда немножко с другой стороны. Давайте водоцвет добавим. Давайте из четырех попробуем разных цветов. А, сделаем сейчас зелье. Возможно, у нас что-нибудь да получится. Так, давайте все это дело перемешаем. Ну, и давайте как следует раскочегарим. Возможно, что-нибудь да получится. Нет, друзья, почему-то у меня зелье а, не хочет вариться. Я вроде бы и водички подливаю, да, немножечко и вроде бы кочегарю его вот таким вот образом, и вроде бы здесь в котелке я мешаю, но зелье у нас к сожалению не получается да, чтобы его, я так понимаю, изучить, нужно как следует помучиться, немножечко попыхтеть попотеть, но этим мы конечно займемся немножечко попозже в следующих своих видосиках. Ну что ж, вот такая вот наша игрушечка под названием Potion Craft, да, алхимик-симулятор, который позволит нам развить наши скрытые тайные навыки алхимика, ну и конечно же, интересно провести время данной игрушечки я хочу поставить 8 из 10 возможных баллов очень интересная она в своем жанре да самое главное что за ее инновационный вот такой вот гейм-дизайн да и неповторимость я ставлю такую оценочку а что ты думаешь по поводу этой игрушечки пожалуй пожалуйста напиши свой комментарий я тебе конечно же непременно отвечу также если у тебя есть какие-нибудь еще интересные идеи по поводу различных игр и не только то пиши мне в комментариях предлагай и мы с тобой обязательно все обсудим но и для того чтобы